Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня с вами поговорим о районах Краснодара. Каждый раз ко мне обращаются в личку и спрашивают, как хочу купить квартиру в Прикубанском районе. Нет такого района в городе Краснодар. В городе Краснодар есть округа. И Прикубанский округ, он самый большой округ в городе Краснодар. Он занимает огромное пространство, которое входит в него. И сюда попадает и фестивальный микрорайон, который находится рядом с улицей Красной, да? и авиагородок, и микрорайон Жукова и немецкая деревня, и район западного обхода, и славянский микрорайон. Что еще немаловажно, с этим, в этом эксперте можно поговорить. Да, цены абсолютно разные. В фестивальном микрорайоне можно купить новостройку, которая будет стоить от 4 миллионов, двухкомнатная квартира без ремонта, от застройщика. И в то же время можно купить двухкомнатную квартиру за 2 миллиона рублей, но в пятиэтажном доме советской постройки. Вот. А если а уходить чуть-чуть дальше, в сторону авиагородка, здесь есть новые дома, да? и цена вопроса 2 миллиона рублей, это будет в строящемся доме новая квартира, которая будет больше, чем Квартира двухкомнатная в пятиэтажном. доме. Но опять-таки стройка в этом районе расположение города, но стройка опять-таки растягивается. В некоторых случаях что объект строится до трех лет. То есть на сегодняшний день, например, у нас сейчас 18-й год, май месяц, квартира за 2 миллиона сдается в 2021 году, в конце года. То есть три года расстояния. Опять-таки, в микрорайон о, Прикубанский округ у нас входит большое количество прибрежных поселков. И поселок Колосистый, и поселок Краснодарский, и поселок Российский, и Ростовское шоссе, и Ейское шоссе, Витамин-Камина. И там цены отличаются от тех цен, которые даже на новостройке. То есть, если рассматривать улицу Петра Метальникова, она тоже, кстати, входит в состав Прикубанского округа города Краснодара. Располагается рядом с Красной площадью микрорайона, микрорайон Жукова его еще называют. И в этом районе можно за 2,5 миллиона, 2,8 миллиона вложиться в строительство двухкомнатной квартиры порядка 60 квадратных метров. Если посмотреть чуть выше по Ельскому шоссе, там есть квартиры, которые стоят 2 миллиона 400 тысяч, 70 квадратных метров, то есть большие площади. И чем ближе они располагаются к центральным микрорайонам города, где инфраструктура уже очень давно и хорошо налажена, да, транспорт ходит, рынки есть, есть э, магазины, детские садики, школы, то тем выше стоимость недвижимости. Но опять-таки, если мы будем рассматривать пятиэтажные дома в этих районах, они зеленые, маленькие, э, похожи очень сильно на поселковые дворики. Э, в этих домах квартиры стоят от миллиона э, млн до Двух миллионов 800 двухкомнатная квартира. Можно и трехкомнатную в этих пределах купить, но она будет стоить где-то порядка двух с половиной миллионов. Но опять же состояние этой квартиры будет не очень хорошее. Но примерные цены очень сильно разнятся. То есть я вам озвучил, что цена может колебаться от 4 миллионов по двухкомнатной квартире в строительстве доме до двух миллионов, если это пятиэтажный.